свои. Как все трудно, так как все сложно. Ирина Бухарев нас уже напугала с самого начала. Руководитель Центра изучения почерка современной графологии. Ирин, доброе утро. Здравствуйте. А, доброе утро. Синяя рука прям как на ЕГЭ. Синяя шариковая ручка, ничего, формат А4, то есть никаких поблажек вообще в этом деле нет. Никаких клеточек, никаких разлиновочек. Ага. Это обязательное условие, ага. безусловно. Потому что клеточки нам помогают, и получается, что мы немножко как мухлюем, да, в этот момент? А не то, что мухлюют. Белый лист — это наше жизненное пространство. То есть ага. то, как мы распределяем свои ресурсы. Это очень важно. Потому что если есть какие-то клеточки, если есть какие-то разлиновки, то предполагается, что мы будем следовать да. этим правилам. Поэтому ага. это не совсем правильно для анализа. Ну вот давайте вы пока рассказывайте, а я что-нибудь напишу. А что писать-то? Текст должен быть любой и текст, для анализа, текст для анализа. Пишется из головы. Давайте Пушкина сейчас что-нибудь, Пушкина. А стихи не надо. Не надо? Не надо. Они требуют особого расположения, и это будет усложнять немножечко. Угу. Так, ну что написать? Какая погода в Москве? Давайте напишу погода какая в Москве сегодня. Напишите можно. можно. Хорошо, вы пока рассказываете, я буду писать. Вы хотите мои слова записать? Я буду про погоду, а вы как там рассказываете. А вы новый почерк изучаете, Рин? Я в графологии с 2009 года. На самом деле все начиналось с маленькой случайности. И американского теста почерка и характер, что-то в этом роде, если мы займемся переводами. Мне заинтересовало, мне стало интересно, и получилось так, что, в принципе, какую-то информацию он давал. Я сейчас понимаю, что не совсем точно по описаниям почерк, естественно, рассматривать, потому что если мы возьмем, допустим, группу из пяти человек, например, неважно сколько людей, будет такая вещь, что если один человек начинает описывать почерк, то остальные будут представлять его так, как они могут представить. И если им при этом показать сам почерк, то он будет существенно отличаться от того, так, который Я не описывает. поняла, еще раз. У каждого свое визуальное восприятие. Так. Поэтому, если описывать почерк словами, он может не совпадать с тем почерком, который есть на самом деле. То есть надо обязательно все смотреть, да? Конечно. И по каким-то схемкам, по каким-то правилам все это выверять. Конечно, конечно. Сравнивать. Конечно. То есть, не, не описательно здесь идет характеристика? Не только визуально. То чисто графология. Чисто графология, mm -hmm. да. Так, ну вот вы нам принесли Дональда Трампа и его почерк. Его Давайте почерк. все узнаем об этом человеке. Что же говорят графологи? Каков он? И а где... вы, кстати, не сравнивали, пока вы тут достаете, вы не сравнивали почерки родителей и детей? Похожи ли они? Вот. А есть отличия, есть безусловно, отличия. безусловно. То есть дети не копируют по почерке родителей, все равно отличаются, да? Все равно отличаются. Они, чаще всего мы копируем стиль подписи. Ага. То есть могут быть такие варианты. Был случай, когда девушка полностью взяла подпись отца, то есть она полностью удалила свои инициалы и угу. заменила его. Я разбирала как-то семейную историю. Там была мама, бабушка и две, две дочери. Uh, и цель была выяснить, насколько они схожи, что у них uh, в семейной истории и так далее. Uh, они нашли очень много схожих вариантов. Мне было сложно, потому что для меня почерки разные были. Mm -hmm. То есть как-то укомпоновать и найти какие-то похожие элементы. Но потому сейчас... есть размашистые, есть какие-то узкие, наоборот, есть в ту сторону повернутые, Ведь почерков очень много. Много, да. И он когда рождается вообще, вот сам этот почерк? Ну, смотрите, нас всех хочет писать по одним и тем же прописям. Да. К концу школы, почерки у всех разные. Правильно? Ну, вот я написал раз пять, пять строчек. Хватит? Дату и подпись. А, дату и подпись. Ага. Так, какое сегодня Восьмое? Шестое. Шестое. День рождения Пушкина. Да. Александр Сергеевич. Но часто же дети повторяют сценарий, модель поведения своих родителей, да, например, mm -hmm. дочка там также выходит замуж за алкоголика, за алкаша, да. да, также разводится, также там не получается с карьерой и так далее. То есть она полностью судьбу мамы повторила. Или сын также он там я не знаю в тюрьме сидит и, ну или наоборот что-то хорошее, да? Так... Или также академиком стал, да, потому да, да, что это да. все плохо. Также стал ученым, пошел посвятил артистом, также режиссером да. стал, как, <с как <с известные папа. люди, да, mm -mm. да, да, да, да. Вот здесь как почерки похожи в данном случае. Вот если я не знаю взять почерки Бондарчуков, например, ну, да, да, не знаю, или Михалков, там, табаковых, да. Михалковых, да. Не смотрела, поэтому мне сейчас сложно будет вам сказать. Ну, вот задание да, вам спасибо. на следующий раз, когда да, придете да, да, анализ. Ну, ну а ту, ту семью, которую вы смотрели, вот у них там есть сходство. А есть. почерку видно, что дети повторяют сценарий родителей. Есть сходство и там черты. очень интересная мама, она интуитивная, она творческая, в отличие от сестер, ее дочерей и ее же матери, она же бабушка, получается, то есть. Там получилось так, что девочки больше похожи на свою бабушку, с которой как раз не складывались отношения. Бабушка вся строгая, она четких правил, она такая хозяюшка очень хорошая. Uh -huh. И у девчонок тоже очень много формы в почерке. Форма это чего? Завитушек всяких? Есть три кита в графологии. Форма, движение, организации. Это то, что выходит на первый план и то, что руководит как бы человеком. Uh -huh. То есть форма это внешнее. У вас тоже есть форма, но у вас форма продвижения. Очень смешной текст написал Дмитрий Васильевич, я сейчас умру. Начинал прекрасно. Московская погода сегодня нас расстраивает. Очень холодно, зябко, сыро, темно. Мы, жители столицы, требуем теплой погоды, высокой зарплаты, любви и всего. Москва – столица Родины. 6 июня непонятно какой. По росписи вообще непонятно, что за фамилия. Четко проглядывается только буква «Д». Да. Ну, расскажите нам что-нибудь. Расскажите нам о человеке, которого я знаю уже 11 лет. Какие подвохи меня ждут? Десять. Десять. С 2007 -го. 8 Восьмого. Седьмого. Нет. Бог с тобой. Десять лет у нас юбилей я в не этом году. Я буду спорить с мужчиной. Ужин при свечах, да. Не буду спорить. Это бесполезно спорить с мужчиной. Так, что там? Конечно. Очень много эмоционального. Это, это от женского, я вам сразу скажу. У вас форма предвижения. Mm -hmm. То есть, в принципе, вы даже находитесь на своем месте, если мы будем говорить о предназначении. Еще бы. Вот. Попробовали сказать вы по-другому. Мы бы вас сразу проводили бы. То есть важно и внешнее впечатление, но при этом присутствует вербальный интеллект и эмоциональный интеллект, mm -hmm. что очень важно. Для мужчин редко свойственное качество. Например, если мы возьмем почерк Гитлера, там эмоциональный интеллект практически полностью отсутствует. То есть это эмпатия какая-то? Это эмпатия, mm -hmm. да. Это возможность... Поэтому столько вас... людей погубил, конечно. Откуда у него эмоциональный интеллект? А Дима таракана не обидит. Он их собирает и коллекционирует пусть живут. живых. <свят> <свят> <свят> <свят> так, еще что. хорошо язык находит. Он, он их понимает. Да, конечно. Дима мы... лучший друг вообще. Вы что, конечно. Наверное, в волне. Так, еще что. Расскажите нам о Дмитрии по почерку. А если посмат... пусть слушатели <свят> все знают о нем. <свят> если посмотреть на организацию, <свят> достаточно организованный. То есть хорошее распределение времени, ресурсов. Не могу назвать его совсем педантичным человеком, mm -hmm. но какая-то категоричность есть. То есть нет такого, что совсем в 7.22 я проснулся, в 7.23 я пошел чистить зубы. То есть человек более открыто смотрит на мир. Есть такая вещь, как черное и белое. То есть вот либо хорошо, либо mm -hmm. плохо. Да, здесь можно попробовать найти 50 оттенков серого, я думаю, было бы хорошо. Ну, или зеленого голубого красного. зеленого голубого да ну, любовь комплиментом любовь вот показать себя здесь это тоже все есть комфорт удобство любим это в нижней зоне находится там где наши кончики отросточки вниз уходят там бессознательная зона там У -у -у. находится комфорт родители деньги и так далее Подпись для чего обычная. для чего вот самому обычному человеку вот такие знания которыми вы обладаете, смотря на почерк. Угу. Ну, у меня. Мы э... же вроде взрослые люди, мы все и так сами о себе знаем. Или нам все равно приятно услышать, ой, какие мы хорошие, или о, что это вы там говорите, бред какой, я не такая, а я не... жду трамвая. Не то, что приятно, здесь дело не в этом. Я помогаю людям находить предназначение. То есть, допустим, человек на высокой должности, и в какой-то момент он осознает то, что. Не на месте. Не на месте. Неинтересно. И мучает какие-то вопросы, а может пиши. То, Ой, чем я, я занимаюсь, не умею. это не совсем мое предназначение. А как понять вот, по почерку, что предназначение выполнено правильно? Предназначение, оно складывается из многих вещей. То есть, если мы э, возьмем в совокупности, да, это же не только характер, mm -hmm. это наши рабочие компетенции, то есть как нам удобно, что нам удобно. Для одного, допустим, будет подходящая монотонная, длительная работа, mm -hmm. без всяких творческих таких метаний. А если бы вот человек, например, прям э, у меня, в принципе, я не вывожу буквы, но mm -hmm. у меня тренировка, знаете, какая, сколько я списал прописи в своей жизни, потому что меня муштравали, чтобы я писал красиво. Mm -hmm. Вот, а если человек вот... Э, Сидит, выводит прям вот каждую буковку, чтобы она у него была... Скорость падает в этот момент, и Конечно. он вот выводит, выводит, чтобы у него прям все буковки к буковке. Это что говорит о человеке? Что он немножечко уже того? Ну почему-то того. Здесь... То есть мы взрослые, в принципе, мы так не выводим ведь букву. Мы пишем, как вот успеваем, потому что там в институте быстро надо было писать. И сейчас мы вообще редко пишем. Не все, не все. Есть те, кто да старается... Я вот с трудом пишу. Я когда писала рукой. Есть те, кто старается придерживаться каллиграфического почерка, там как раз акцент смещается на форму. То есть когда смещение происходит на внешние факторы, нежели на внутренние, потому что движение в почерке – это один из важных факторов. То есть почерк, он должен быть как река, он должен как бы течь, Uh -huh. по странице. Если э, красота формы, она заставляет почерк э, как бы застолбиться. То есть все уходит на внешнее, э, на внешнее впечатление. Такие люди, как правило, перфекционисты, uh -huh. э, и они очень чувствительны к критике окружающих. То есть это вот их такое болезненное место. А люди, которые вот у них все там стопочка к стопочке, там тарелочка к тарелочке, вот они педантичны прям до сумасшествия какого-то, uh -huh. людям не дают жить. Они, у них почерк какой у таких людей? Аккуратный и очень подробный. Они буквы... Вот, допустим, у вас есть упрощение в почерке. Mm -hmm. То есть, вот, ци, раз, вы э, линию... Я ее тогда... Да, да mm -hmm. вы линию продлили. А, то есть, чтобы мыслить э, широко, нужно мыслить быстро. Вы mm -hmm. правильно это заметили. А у тех же людей будут очень подробные буквы. А вот по поводу, вот видите, у меня мелко, а у Наташи крупно получилось. Не, это не хватает то... Да, ей не хватает листа. Это тоже о чем ты говоришь? Что ей места в жизни не хватает? Что ей надо побольше загробастать? Здесь лидерские качества, во-первых, это называется экспансия в графологии, ага. если мы говорим о Наталье недоверчиво достаточно. Конечно, как можно доверять этим людям <свят> <свят> людишкам этим. <свят> Здесь лидерское, причем лидерские качества авторитарного характера, я ага. бы сказала. То есть, Стоять. Да. Сидеть. Это про семью или это про все? <смех> это про все, про жизненно. И в том числе, как, как расположен здесь текст и подпись. Очень хорошо, что в едином стиле, в принципе, она и не пытается казаться кем-то еще. Вот угу. она такая, какая она есть. Поэтому здесь вот такие вещи мы можем сказать. Угу. А больше нечего. А по поводу своего не своего места. Почему так много, много места на листе занимает этот текст? Это что говорит? А, ей надо очень много пространства. Это активность, это экспансия, это здесь мое. Все занять. Все занять, да. А крупность, вот это зависит тоже от чего-то? Вот крупные именно, огромные буквы, когда человек пишет? Ну, здесь не совсем огромно. Когда огромные буквы, там может быть и мания величия. То есть нужно смотреть всю картину целиком, что еще, особенно если... А За главные буквы, они намного больше, чем строчные. То есть угу. человек как бы уже занимает более высокую позицию, то есть старается ее занять. Если некрасивый почерк, как у меня, неразборчивый, это о чем говорит? А у вас здесь идет искажение в буквах, искажение в движении. Угу. У вас красивые не получится у вас это внутри. Не, ну я смогу, конечно, как вот первоклассник. Но это, это, это будет очень тяжело мне. Вот это, у тебя это... мужи, мужика такой почерк мужицкий. Вот обычно парни так пишут, не заморачиваются по поводу красоты, чтобы буковки красиво Написала и написала, и, и все. А и она и есть по мужскому складу у вас, вот если поменять? Mm -hmm. то у вас гендерные роли... По... Вот почему мы сошлись. Да. <laughs> да. Они сошлись, волна и камень, стихии прозы, лёд да. и пламя. <laughs> Но я говорю, что меня в детстве заставляли, я пис... исписал гору прописей. Mm -hmm. Поэтому пишу красиво. Не факт, что будет сохраняться красивый почерк. Ну, конечно, не факт. Например, есть такая вещь, как графотерапия. Это я занимаюсь тоже в своей программе. Когда я хочу кому-то помочь или улучшить ту же mm -hmm. самую самооценку, жизненную позицию, то есть мы действуем от обратного. А Если мы меняемся, то почерк следует за нами. Если мы начинаем с почерка то мы можем сделать наоборот. Естественно, из флегматика-холерика мы не сделаем, это невозможно. Но, тем не менее, придать уверенность и чуть-чуть повысить его верность, mm -hmm. это возможно. Ну, а, Давайте... например, убрать чуть-чуть недоверчивость тоже можно? И можно, можно, да. А недоверчивость, она как характеризуется? Острые какие-то буквы или что? А Искаженные треугольные буквы. И... Поэтому и такой хаос. Ага. Здесь организация, то есть расположение текста на листе как покинутое поле боя. Ага. Есть... Руины. А Руины. Недоверчивость она в чем проявляется человеческая? Вот здесь, в данном случае, что? Мы не доверяем кому? Людям. Людям. Люди это опасность. Вы так воспринимаете мир и изначально вот, вот то Когда лидерство... бы я боялась летать в самолете, а я не боюсь. А Причем здесь самолеты. Так это недоверие к людям. Самолет. Нет, людям, очередь. которые могут тебе сделать больно морально, я так понимаю, да? Морально в окружающем mm -hmm. мире, да. Причем вы можете очень с боем э, к ним в, в их личное пространство вторгаться со своими советами, зная, как лучше и что mm -hmm. для них лучше, mm -hmm. а, не, не совсем считаясь с их э, личным пространством. То есть да, да, а, То есть это надо подкорректировать Над этим можно поработать, безусловно да, да, да, да. Можно через почерк, можно через какие-то тренинговые программы, например Ирина, да. а если вот в почерке, например, очень много вот таких петелек угу. То есть буква И, например, она в петельках Там буква Н, петельки угу. такие наверху не, не палочки, как мы обычно пишем, а вот у человека постоянно все в петли уходит Это что обозначает? А вот вы представьте пружинку перед глазами И это все эмоции, эмоции, эмоции, эмоции, эмоции ага. То есть, это все... То есть у человека что-то в голове в этот момент, что ли? А это гипертрофированное, я бы это назвала. Вот у вас, допустим, есть петельки, У вас гирля... если мы говорим о форме, у вас гирлянда. Но у вас гирлянда мягкая, гибкая и эластичная. То есть не в таком огромном количестве петельки. Uh -huh. То есть те люди, у них, как правило, эмоции заслоняют, они... Как зашоренные. А вы говорили о Гитлере. По почерку действительно можно понять, что вот такой изверг, я не знаю, диктатор, тиран. Да, да. да? да. Это все прям видно. Это прям про него. У него царапающий штрих, у него большая вертикаль. А Для тех, кто не знает, вот у вас средняя зона, да, это то, что в серединке, то, что на предполагаемой строке находится. Вертикаль — это когда... Очень высоко, например, здесь у Ленина, но у него немножко другая конфигурация почерк. Он, Ой, бо он у более он... странный почерк. Вообще он... ни слова, непонятно. Он более гибкий. К конечно, он не настроен на человеческое общение читабельность. А Это... вы, кстати, у да. Пушкина не распечатали? У Пушкина ведь известный тоже почерк, можно посмотреть. У а, Пушкина я привозила из Михайловского. Более того, я нашла еще одну его подпись. Она, как бы, в такой вороночке. Гениальность а -а. видна в почерке. Он очень творческий, да. Но у него. Он очень любил женщин, я, я так выражусь. То есть по почерку тоже видно это? Безусловно. Да. А безусловно. у Путина какой почерк? А У Путина... Разбирали, конечно. У Путина очень много арок. То есть арки в форме, это когда форма открытая снизу mm -hmm. и закрытая сверху. То есть противоположное. Чем вашей. нам грозят эти арки? Ну он сам по себе разведчик, вот, поэтому него, он достаточно правильный. У него подпись вот такая примерно. Много-много-много да, идет. Много идет вот таких, как это реверсных петелек тоже. Да, да, да. Это тоже арки. Но подождите, это вот если вы с ребенком видите почерк ребенка и видите вот такие наклонности, как там, я не знаю, у Гитлера. Это тревога, родителям надо что-то делать. Вот видна агрессия в ребенке, видна тирания, что-то еще. То, что ну, вот не все же мучат этих детей, кошек, собак, правда, лягушек вскрывают. А некоторые начинают <с, вот с этого уничтожения птичек, а потом переходят на людей. Безусловно, на детские почерки стоит обращать внимание. А Во вот что делать в этом случае родителям, если они узнали от вас об этом? К, к терапевту идти, безусловно. Первыми такими яркими сигналами будет поломанность линий, как, как будто его толкали ребенка во время письма. То есть линия должна быть, штрих идет как бы прямой, и потом раз, он почему-то ломается. Угу. И обилие исправления. А в каком возрасте уже формируется вот так вот характер, чтобы это угу. видно было по почерку, и чтобы успеть подкорректировать ребенка, чтобы он не вырос в агрессора, тирана, убийцу и так далее? Потому что ведь угу. воровство тоже, это же тоже видно, да? Клептомания и так далее. Склонность. Склонность, Склонность. чтобы он в тюрьму-то не попал. Во-первых, нужно смотреть тоже. Почерки разные. Та же самая клептомания, она может быть связана с нарциссическими наклонностями у ребенка. То, То есть се себя люблю, потому ворую? А Себя люблю. Вот она мне не нужна, эта вещь. Но это как бы замещение любви. Но ну, пусть она у меня будет. А -а -а. То есть вот такие вещи. Тогда -то там не обязательно будут исправления. Лет э, в 12-14 мы... Начинаем пробовать разные почерки, если вы себя да. начнете вспоминать. То есть вы ищете, как вам удобнее, как вам комфортнее в этом мире. Угу. Поэтому это нормально. И рано или поздно вы придете к своему почерку, который вам удобен и который вам комфортен. Угу. Ну, у меня учительница русского языка и литературы, у нее был потрясающий почерк, он очень красивый, буковка в буковке, там прям вот все идеально, и она сидела, выводила прям красиво, она не могла себе позволить писать вот как Ленин, там, каракулями, у нее каждая буковка была прям вот произведение искусства, она заполняла нам аттестаты и так далее. То есть вот у нее была прям идея фикс, чтобы mm -hmm. написать красиво. Это был не каллиграфический почерк, но это был очень фигурный, красивый почерк. Я Аккуратный. поняла, о каком, да, почерке это... Формальная форма называется. Он не совсем каллиграфичный, но он очень эстетичный, да. очень красивый, очень правильный весь по стандартам прописей тоже очень много перфекционизма. Mm -hmm. И такие люди, как раз. И она сидела прям тетрадочки, вот такой, вот, чтобы обложечка, да, пленочка, да, да. там все. Вот полчаса она выравнивала эти тетрадочки. Это уже психика тоже здесь влияет. Если мы видим слишком красивый почерк, это тоже психиатрия уже какая-то. Ну почему психиатрия? Мы все разные. Ну, мания какая-нибудь. Внимание, там очень-очень-очень сильный перфекционизм. Угу. То есть вот эта вот форма, опять-таки то, что я говорила, зависимости от критики, когда начинает критиковать, очень болезненно. Может пытаться внешне это не показывать, угу. но внутри это ранит очень сильно человека. А подождите, помните идиота, да, Федора Михайловича Достоевского? Ведь у него там был блестящий почерк, он чем понравился-то Глав... героям? Помните этот сюжет? Нет, князь Мышкин? Не помните, идиота. Перечитать надо. Так вот он же там поразил гостей, ну, кому он пришел в дом и кто дал ему работу, тем, что у него был блестящий, идеальный просто почерк, каллиграфический. Ему сказали, батенька, ну вы же да. можете этим зарабатывать деньги, потому что в 19 веке-то, извините, Apple еще не изобрели. Писари и были и нужны. Писари были нужны, особенно те, которые могли вот так красиво писать, потому что Сколько все бумаги документ, да, от конечно. руки. Да. И мы смотрим по сюжету-то книги не так, и просто события то произошли в жизни князя мышки. Я думаю, что это тоже неспроста именно про почерк в вот да, этот момент был включен. Да, конечно, туда. идиот он там по многим показателям, mm -hmm. но ну, там двоякое у Достоевского, а почерк у него там идеальный. Вот это как-то коррелируется. Надо будет перечитать вот сейчас. Сумас... Надо, кстати, вам в это, сумасшедший дом сходить, посмотреть, как, как они пишут. Давайте к вашим материалам вернемся. Вот что у нас там на столе лежит сейчас. Давайте посмотрим. Кстати, в Третьяковской галерее тоже я встречала очень много каллиграфических вариантов. Угу. Я взяла с собой Анжелина Джоли. Здесь есть. Как э... будто кардиограмму ее. Да, Точно, она, она тоже по мужскому а складу. Ой, кардиограм, правда, они а не почерк. Как там понять? Она очень интересная, очень интересная. Это иероглифы какие-то, они а не почерк. Это логика интуитивный склад. О личности. чем вот until your not him, ничего, you're, очень, очень сложно, beautiful. Правда, реально кардиагра, вот издалека посмотрите. Да, я я и beautiful, наверное, не Вот beautiful на третьей строчке снизу. А, Ну, это если ты сказала, я бы не поняла. Ну, матч, вот, по-моему, да, ас. Да. Как, как вот это Кардиограмма, характеризовать? Кардиограмма, правда. Да. Вот врачи так пишут. Не все, а почерки врачей тоже разные. Вот то, что я видела, наблюдала, и в моей коллекции они очень разные. Mm -hmm. а, ну, ты... а в основном они так пишут, чтобы их потом не улечили, чтобы непонятно было, что они там назначили. Если вдруг... Чтобы долго думать По... в аптеке, да. что А аптекарь, кстати, все хорошо понимает. Да. да. Они как-то различают. Ну, рыбак все. рыбака. Да, да. Им даешь, ты, ты ничего не понимаешь, что там написал этот доктор. А аптекарь спокойный, фармацевт. А, у -у -у, все, сейчас поняла, таблетки от кашля. И <laughs> пошла достала. Вот что говорит нам почерк Анжелины Джоли? Третий семестр медицинского курса студенты посвящают науке порт, портить почерк. А, здесь, если мы говорим а, об Анжелины а, Джоли, здесь логика интуитивный склад, безусловно. Несмотря на ее внешнюю красоту, Здесь не форма, здесь организация. То есть то, как она организована, как расположен ее текст, как она мыслит, у нее достаточно холодный ум, несмотря mm -hmm. на ее внешность. Она, Как я уже говорила, она по мужскому складу, у нее хорошее новаторское видение, то есть mm -hmm. она видит проекты уже в перспективе глобально. То есть вот. у нее рацию хорошо развита? Да. Она очень-очень... Что за рацию? Рациональность. Да, uh -huh. да, да, да. Она видит картину, если мы представим лес, она видит лес с высоты птичьего полета. Uh -huh. То есть вот те мелочи, когда очень подробный почерк, когда важен каждый жучок, uh -huh. каждая иголочка на елочке, на вот у нее все по-другому. Uh -huh. Она увидит... Поэтому бывает. мы почерк не видим четко, потому что она с высоты как бы его пишет. Она с высоты пишет. Читабельность — это социальный аспект. Uh -huh. То есть если человек хочет быть понятым, если человек хочет быть принятым, он будет писать читабельно. То же самое, когда он и в устной речи пытается... Вот там выразить. внизу это что? Что такое? Это написано Анджелина Джоли? Что это такое? какой то каблучок нарисован потом. Это подпись. Вот, вот что, То есть сказать? получается, она не, не желает быть понятой, поэтому пишет неправильно. Ей ничего. это не совсем нужно. Она уходит в интеллектуальные сферы, ей там интереснее. А зачем тогда писать, если ты ничего не пишешь? Ни, в итоге ничего не написала. Ну, Смысл Никто, тогда ничего, пис... не никто ничего не понял. Да? Зачем см... да, и сама, наверное, потом не поняла. Сейчас прервемся на маленькую паузу. Нам нужно рассмотреть внимательно эту бумагу. Москвы. Все свои. Говорим И... о почерках знаменитости. Руководитель Центра изучения почерка современной графологии Ирина Бухарева у нас в гостях. Так, ну бог с ней, с Анджелиной. Давайте нам про Трампа вы же обещали. Да, давайте сказать. Трампа. что там с Трампом? Да. Он, не, он у не... у нас в гит... на Он на дне у нас. Нет, вот. Он, он. он не как Гитлер. Так. Хотя есть схожие моменты, но у него не, не такая вертикаль. У него а боль... у него подпись какая-то, как забор, как будто бы. Да, подпись устрашающая, и почерк отличается от подписи. Я заметила, что он любит писать толстыми черными маркерами, угу. и почерк состоит из заглавных печатных букв. Да. Кстати, это... печатные буквы тоже о чем-то говорят. Что значит это? Каждое слово выверено. Вот Он как раз любит рамки, любит контроль. Ну, еще бы. Он, он самокритичен, и люди вокруг тоже подвергаются его критике достаточно часто. Но выглядит он более устрашающим, чем он есть на самом деле, чем он внутри. То есть он мягче? Я не могу назвать его вообще мягким человеком. Здесь тоже недостаточно эмпатии, у него очень много рационализации. Но Третью мировую войну он не устроится, успокойте нас. Кто его знает? Да? Я не могу за него отвечать. Но есть вот такие вот у него милитаристические какие-то пазлы? Конечно. Такие. А У него есть желание тотального контроля. То есть у -у. ему необходима власть. Он диктатор? Отчасти да. Но они, если мы возьмем с Гитлером, они чуть-чуть отличаются. Гитлер, он фанатик своей идеи. Он был готов идти по трупам. У -у -у. Для него было неважно. У него это в почерке очень все прослеживается. То есть... Не буду вам раскладывать, как мы это, графологи mm -hmm. раскладываем, потому что будет очень много терминологии. Mm -hmm. Там чуть-чуть отличается картина почерка, хотя в штрихе они схожи. Он тоже а то, что он жесткий. крупным черным маркером пишет, это о чем говорит? Ему так удобно. Mm -hmm. То есть ручка для него некомфортная? Не mm -hmm. Значит, ручка для него некомфортная. Да. Так, а Ленин? Что там с Лениным? А у Ленина другая картина, посмотрите. Он да писал. тоже вообще непонятно, посмотри. Ну, да. вот та же сама Анжелина. Вот я не... Своего, наверное. Вот что еще? Дня через 4-5. Выбраться. Куда выбраться? Слушай, ну они там все так писали тогда. Поверь. Не заморачивались. И у Пушкина то же самое. Нет, у него другая картина. Да. Ну, смотрите, из нескольких строчек я поняла только через... Дня через 4-5. Выбраться. Все. Своего. Смотрите, сколько я вижу да, слов, я посмотрю я, я поняла только четыре слова. Так, ну и тут, видишь, еще копия такая неточная. Да нормальная копия. А тут и яти, что ли, есть еще до сих пор? Конечно. Как вы думаете, Дмитрий Васильевич? Тогда да, да. Ой, своего бю ничего ничего не понятно но вот ну, если бы мы оригинал посмотрели может быть мы что-то и поняли ну, ну, может быть вместо четырех мы восемь поняли слов выбраться отсюда жизнь у него и мягкий знак какой-то слишком высокий или это даже не мягкий знак в интеллектуальную сферу ага. для него действительно вот эта фраза которая учиться учиться и учиться а он Неспроста я ее mm -hmm. говорил, очень интеллектуальный, безусловно. То есть интеллектуальный труд – это то, что его возбуждало, то, что ему нравилось. То, а чего? подпись -то у него тоже забористая такая. Ульянов-Ленин. Как, как у Трампа заборчик. Нет, они в принципе в едином стиле, просто здесь такая да да копия. Ну вот, кстати, по поводу Нет, по посмотрите, здесь не так много углов. Они ага. даже очень обтекаемые. Даже плавные, да-да-да. Да, потому что если мы возьмем Трампа, у Трампа очень сильно. Mm -hmm. Она вся практически состоит из углов. Как пики такие. И, кстати, пики? непонятно, что написано. Дональд... Дональд Трамп, я, я вот не вижу. Не а, кстати, э, Ирина, а как понять э, по, по почерку, по, вернее, по автографу вообще, какой человек? Потому что ведь кто-то свою фамилию просто пишет, кто-то за корючку какую-то, у кого-то mm -hmm. за Гогулина, у кого-то сокращенно. Вот это тоже э, что-то говорит нам? о человеке, Безусловно, его подпись. Да, подпись имеет значение, но по одной подписи я не советую делать анализ. Uh -huh. Очень много, к сожалению, в интернете распространенной такой информации, что подпись скажет все о человеке, uh -huh. не скажет. Потому что подпись это элемент, почерка, подпись это то, что мы показываем в окружающем вот мире, вот у кем мы хотим. подпись вообще непонятно что. Что ну, это такое? У нее в едином стиле с почерком. Это, это ведь здесь. подделать любой может. Потом кредитов наберут. Ну, там смотрится по многим параметрам. Если на подделку, включая под микроскопом, штрих оценивается. А если подпись какая-то прям уж очень в Некоторые ведь люди такую придумывают подпись, которую, во-первых, не то что не подделать, это просто произведение искусства. Это тоже о чем-то говорит? Чем больше рубрики, тем меньше личность. Рубрика — это любые украшения, которые присутствуют в подписи. Меньше личности? Да. То есть он больше всяких накруток, внешнего какого-то впечатления, пыли в ну, пытается... ничего из себя не ну, вот представляет. Вот смотрите, да? у меня у деда была, он был врач, у него была <свят> подпись, вот такая. Вот это я uh -huh. у, у, умею ее делать. Uh -huh. Вот это моя. Uh -huh. Вот о, о нем. Что можете сказать вот человеку, у которого такая подпись? У меня недостаточно. Недостаточно. Безусловно. Вот такая загогулина. Так нужно, нужно хотя бы несколько строчек, да? А, подпись это две А если родители придут к вам, они тетрадку не могут принести, потому что там разлинованы. Надо обязательно, чтобы на А4 и без линейчик, да, ребенок писал? Я работаю с лицами от 14-15 лет. То есть когда мы говорим о предназначении, то это лучше где-то лет с 38 33 года, это самый такой, наверное, младший возраст, потому что... 3 а... младший возраст? Самый младший, да, из тех, кто приходит, потому что если родители отправляют ко мне детей, допустим, им в институт поступать и так далее, дети еще не совсем осознают, что... хотят. Что хотят. Многие в 33, в 38 не знают, что хотят. Когда приходят, узнают. У меня книга, я вам тоже Перед, привезла, перед гробом да? они говорят, батюшки мои, работал не там, жила не там, и вообще все делала не так. А Очень многие выбирают из-за а денег. крышка гроба, вот она. Да, крышка гроба, вот она. К сожалению, выбирают очень многие профессии из-за престижности, из-за должности, из-за близости к дому. Ну, или а... родители отправили, мучаются или... всю жизнь. Или родители отправили, думают, вот сейчас я заработаю, здесь кредиты выплачу, здесь еще что-то. А жизнь прошла. А жизнь прошла. И, а, Причем человек... одна, ваша. Человек понимает, что занимается не тем, что надо бы что-то поменять, но боится и остается там же. И вот э, там идут и психологические проблемы, естественно, и раздражительность, и стресс, и... агрессия, агрессия и так далее, да-да, недовольство всеми Конечно. вокруг, да. в том числе Конечно. и собой. Да. Ирина, а если человек пишет буквы не по общепринятым правилам? Например? Ну вот он, например, там, буква Т у нас пишется вот так вот, а он ее там как-нибудь по-своему придумывает, свою интерпретацию. Надо смотреть, потому что есть. Если... Надо смотреть, как он ее написал. Во-первых, как он ее написал, в каком контексте она так написана. Или п у нас такая, а он ее пишет вот так, например. А как, вторая. Как и с вторая у вас упрощенная получилась, а те, которые бы как ты воспроизводили, там могут быть. И... Или вот г и г вот. Большая буква Г, мы ее пишем обычно ага. так, а кто-то ее пишет вот так. Это тоже что-то говорит? Второй вариант у вас более упрощенный. То, то есть... есть упрощение, это ни, ничего не значит? А, человек легче адаптируется. Угу. То есть он не тратит на выписывание вот этих ненужных. В принципе, если элемент можно убрать, то он не нужен. Угу или Ирина... это не, спо... не способствует, допустим, mm -hmm. нечитабельности. Ирина, смотрите, многие люди, ну, как говорят, ну, евреи так поступают. Одному врачу не поверили, к другому сходили, да, mm -hmm. а другой врач другое сказал. Вот два графолога, у нас перед вами тоже был графолог, он другие вещи совсем не говорил об этом почерке. Кому верить? Что а вот о здесь каком делать? А конкретном почерке? А мне а, тоже Ну, о моем, говорил, например, все, все да, да, То есть она сказала совсем о другом, не то, что вы говорили. Ага, просто смотрите, если мы возьмем... Вот тут как родителям, например, поступать? к родителям поступать. Общаться с детьми обязательно. Это понятно, да, да, да. Но допустим, им рассказали одно, один графолог, они пошли к другому, другой совершенно, и родители в замешательстве. Да, да и мы в замешательстве, но вот что с этим Очень делать? важный запрос, когда вот мой почерк, расскажите мне хоть что-нибудь, как правило, человек в принципе, ничего и не нужно, ему ничего не интересно. Когда человек приходит с определенным запросом, uh -huh. например, приходят HR, и они обучаются графологии и используют науку при оценке персонала. Да. То есть они сразу Свои выводы, допустим, на собеседовании и подтверждают уже той картины, которую они видят в почерке. По-русски скажите: HR это кто? HR это те, кто занимаются поиском, подбором персонала. Рекрутеры. А, э, да, рекру... Опять не по-русски. Что ж такое-то? Отдел кадров, короче. Просто в ступор вводите. Отдел кадров. Я думаю, если они слушают, они узнают. Но это не отдел кадров на самом деле, это те, кто ищет. Потому что отдел кадров они просто принимают работу. Да, да, да. Они принимают, а здесь они ищут, они проводят собеседования. Для какого? какой-то определенной компании. Компании, должности, да. Они mm. знают, кого они ищут, они знают, где искать. Есть, это профессионалы плане. именно по поиску работы. По поиску работников. Да, да, да. да чтобы... Ну, если мы вкратце, это да, сказать, время конечно. у нас, к сожалению, заканчивается. У нас там еще, конечно, есть разные звезды, которых нужно описать, но, к сожалению, у нас Ирина Бухарева была в гостях, руководитель Центра изучения почерка «Современная графология». Мы сегодня говорили про почерки знаменитостей и нас с Натальей Лисицыной. Спасибо, Аварин, большое. До свидания. Спасибо. Все свои обязательно подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео